Всем привет! Приехали мы на Арабадскую стрелку. Закат прелестный. Покажу сейчас, что у нас с медузами. Погода замечательная, ветер. Одним словом, не жарко и комаров нет. Поселились мы в пансионате Золотые пески и сразу же пошли на море. Проходим вот такую болотистую местность, идем к морю. За счет того, что ветер, комаров нет. Погода такая комфортная, не жаркая. Море штормит. Море штормит, поэтому и медуз нет. Но купаться уже тяжеловато. Мы, конечно, набрали средства от комаров. И вот долгожданное море. Штормит. Шторм большой. Вода очень теплая. Одним словом, это Азов, друзья. Ракушняк. Сегодня волны высокие. Купаться очень приятно. На волнах попрыгали с дороги. Столько уходит энергии прыгать на волнах. Мне нравится здесь берег, мне нравится здесь море. Здесь море. Очень приятно прыгать на волнах. Медуз нет сейчас, в данный момент, потому что море штормит.